На Приморском бульваре в Одессе. Вы знаете, когда у этого олуха Беренбойма спросили, может ли он вспомнить пять лучших лет у своей жизни, вы знаете, что он ответил? Что? Он ответил, конечно могу. Это когда я пять лет учился в третьем классе. «Вам вещи нужны?» – обращается здоровенный амбал к бармену в баре «Одесса». «Нужны, но я не знаю вашу квалификацию. Сейчас я вам ее покажу». Амбал подходит к одному из столиков, берет за шиворот первого попавшегося в очках и с бабочкой и выбрасывает его в окно. «Но как?» «Минуточку, сейчас принесут снизу нашего директора, и мы с вами побеседуем». <Слыш> К роскошному метродотелю летнего ресторана у гостиницы «Красная» в Одессе подходит интеллигентного вида старичок в очках в золотой оправе и доверительно говорит ему, «Вы не поверите, вот уже три с половиной месяца, как я не видел мяса». Метр Детель на весь французский бульвар кричит «Ангелиночка, покажите папаше свиною отбивную».